Смотрите, то о чем я говорил. <свист> Блять. <свистит> Привет, ребяточки. С вами снова Руслан, и сегодня мы продолжаем играть в The Conjuring House. С новой вебочкой и новым микрофончиком. Все, как я и обещал. Вы не поверите, как я долго этого ждал. Надеюсь, и вы тоже. Ладно, не будем долго разглагольствовать. Давайте продолжать. Так, и в предыдущей серии, получается, мы... Мы нашли леску или что мы там нашли? Ножовку, ножовку. Так, погромче надо сделать. Здесь я сильно не, не всрусь, когда какая-нибудь вылезет. А что так темно? А, ну да, у нас уже есть фонарик для этого дела. Долго я настраивал вебку, микрофон. По-моему... Блин, в предыдущих видео было немножко плохо настроено. Да, это... Есть такое, есть косячок. Даже в одном из видео я... Блять, как же ты резко, сука, это все делаешь. И громко, я ж... испугался. Думал, что-то произошло. Так ракурсы меняешь что вообще. Ширное какое-то. Сделал тихо микрофон. тихо микрофон. И... Потом я его, получается, обрабатывал в Adobe Audition. А потом... Я усиливал громкость. В этом Аудо по аудишне. Из-за этого увеличились шумы сильно. Так. Аут. уходи отсюда. Ну уж нет, я уже далеко зашел. Ты не хочешь нам переводить? Это? А -а -а. Вот. И долго настраивал. Аут-аут. Надеюсь, все будет как надо. Вот, сделал немножко свет, чтобы меня было видно. Но с хромакем я еще так и не разобрался. Вот отсюда чем то выглядит, наверное. А, это нельзя у нас сделать. Это вот у нас есть надпись. Ну и что? Толку от того, что я... ...открыл эту дверь? Блин, сейчас что-нибудь произойдет, я вам обещаю. Нет, конечно, но Навер... О -о -о -о, старые добрые зашкафные войны, За... не знаю, где да, куда? Указатели уиджа. Один указатель Льюиджа. А что, нам нужно его было найти? Я не припоминаю, если честно. Я помню, что нужно было пять статуэток найти. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Нахуй пошел. Блядь, что делать? Да-да, Ну не. короче сложно я не знаю что в этой ситуации делать не знаю потому что в предыдущей серии я пытался использовать на него талисман может быть конечно в том месте он на него не работал может в этом сработает вот таким образом, да, на ему биебич как зарядим, чтобы он сгорел нахер. Ну, а давайте попробуем еще раз. Да и выбочку я поставил на 720p, 60 fps. Мне кажется, самая норм, когда она так в уголке небольшая. Это норма, а если полноэкранный режим делать, там можно 30 fps поставить и получше качество, 1080p. по-моему, самый, самый норм. Тупанул я, нужно было мне в одном месте забирать, оказалось в одном... В одном торговом центре два магазина разных, в которых я в видео и в ДНС брал. Просто я сделал в одном торговом центре видео, в другом торговом центре ДНС, короче. Не знаю, почему я так сделал. Ну ладно, что прогулялся. Смотрите, он стоит... Может, я типа затупил в самом начале, или может, он как-то этот вот его подвинул, может... Он... Или может он не дотянется? Ну блин, если он полезет сюда, я ему точно дам по шарам Нет, без света не видно ни хрена А, он уходит! Йоу Что, разве так можно было? Давай-давай, вали отсюда! ему похуй. Бля, а шо делать? Ну, помогу типа могу пригнуться, но мне это не сильно поможет. Самая большая проблема в том, что я вообще ничего не вижу. Это я ничего не вижу? Вот тут, ладно, свечи стоят, Вот тут ну, полный ноль, да? Вот чуть-чуть только. А вы там на ютубе у вас еще пережмется, и вы вообще ничего не будете видеть. Наш шанс. Бежим, бля, беги, сука. Кажется, мы сбежали. Если еще вылезет это стерва, я и.. Ее... как-то тащу. Ну, что ты застрял там? Так, и... Ну, все хорошо. Давайте... Будем вспоминать, где же у нас еще есть места, где нужно было использовать ножовку. Был. Превьюшка. Как меня бесит, как он это делает? Смотри, смотри. Мы нашли кое-что. Что нам это дает? А кто здесь оставил фонари? Так, мы нашли очередь. А, я... Опять себе проспорил. Там... Ну, я в смысле этого ожидал, но я эту я испугался, потому что я не знал, в какой момент будет. Я вообще думал, что это будет на обратно. Блять! Ключ близнецов мы нашли. Вот сейчас отсюда еще, наверное, будет. Пошел ты, блядь. Дерьмочка. О. Блядь, нахуй. В смысле, блять, застрял, ты ч? Так, тут мы не можем. Блядь, ты ч? Тут же застревало. А, тут был нужен ключ. Какая сука. Все, кажется, мы спаслись. Сейф, сейф, сейф, сейф. Так, мы... Тем временем нашли ключ близнецов, это не может нас не радовать, это очешуительно, и у нас близнецов до хрена, вот даже. О, наконец то наконец-то мы получим... Блять, ебаный шорткат, блять, нахер он мне не срался. Ладно, пускай будет конечно, но типа я думал, думал что-нибудь полезное, давайте зарядимся, почему бы и нет. Тупо, тупо, тупо, тупая постановка, то что... Типа, не было никаких шумов, да. Он же такой громоздкий, здоровый, шумный. Его по-любому было бы слышно. Но, типа, нет. Типа, не, не слышно, он вдруг откуда-нибудь возьмись. Как всегда, они любят это делать. Чтоб, как снег нагу. Подожди. Случайно ли мы... Нет, тут я был. Да. да. Это все шорткаты. Ну вот там, мне кажется, вот та дверь, откуда руки тянулись. Да, он просто забывает, типа, что я все это открывал, пишет, что дверь разблокирована. Да. А. Нахер. Нахер пошла. Блин. Чу, болтарез, ножовка. Ни один лихер разница. Не, ну понятно, что нет, конечно, но.. Блин, мы потратили талисман. Не за хер собачий. Так, во! Точняк. Ребятушки. Опа. Здесь мы тоже были и только что вот до нами эта ебака гонялась. <Слышь> Минус уши. Я потом при монтаже сделаю потише. Смотрите, то о чем я говорил. <гас> <гас> Блять. Молодцы. Ну, нечестно, конечно. Бля, мне кажется, она меня поймает от а сейчас. Мне некуда бежать. Бегу в ее сторону. У меня заканчивается батарейка. Особенно если, блядь, она... Сука. Блядь, она совсем рядышком. Я не помню, куда бежать, не знаю. Наверное, сюда налево, пожалуйста. Нет, блядь. Вот. Иди нахуй. Так, давайте посейвимся, должно быть она уже свалила нахер, я надеюсь на это. И пойдем сходим вниз, блин, там стрелец и... Кто ж там еще нужен был? Может быть все-таки какую нибудь из дверей я открою с нашими новыми ключами? Вот это, например, льва. Там были, это льва и более. Нет, здесь ни хрена. Нет уже у мест рельта. Штя тут. Не, я помню, что это проход. Кстати, блин, я так и не нашел... А... а музыка тем временем так и не перестает играть. Такое чувство, что сейчас она отсюда вылезет. А... Я говорю, мы так и не нашли. Не женсю. Блять, мне кажется, она там. Ну, там. прошлом бить. Опа. Гайс. Я нашел. дали значит нужно и ей... какие места возвращаться. Че нашли? Болторез, мы сможем пойти на чердак. Так, срочно ебашим сейвиться. Взял бы какую-нибудь бандуру, вот этот топор. как -то захерачил бы тому придурочному не выкобинился вот. тихо пожалуйста не надо даже не видно да да так ну короче э -э помним в уме что нам нужно На всякий случай еще раз вернуться в тот кабинет с сейфом, где мы книжку не нашли. Сейчас на секундочку я проверю, все ли работает. Раз. Окей. Просто на этом микрофоне нет индикатора э, заряда. И если батарейка сядет в нем. Значит, ну перестанет записываться. Поэтому время от времени нужно проверять. А так микрофон хороший. Я надеюсь. Мы это еще не раз в этом убедимся. Так, мне наверх. Вот. Да, вот сюда. И и, -и что я еще хотел сказать? Ну, вроде все. Короче, если опять мы затупим, то пойдем туда. Какая сегодня у нас насыщенная серия получается? Блять, мне нихуя не нравится это место. почему она мне не нравится на стримуху артура он несколько раз здесь умирал она просто появляется и убивает тебя, и ничего не может сделать я так и не понял ну не досмотрел как он решил эту проблему надеюсь у меня такого не будет может баг был Потом его пофиксили. Он-то, наверное, раньше начал записывать. Там какая-нибудь предрелизная версия. Но я не помню, чтобы там были какие-то скримерочки. Хотя их можно ожидать. Кстати, куда мы идем? Мы идем, наверное, в то место, где была дырень. Мне так кажется. Ну, а иначе куда мы еще можем? Блин, ну мне сыкотно. Что-то как-то странно, что ничего не происходит. Ща будет, по-любому. Вставай уже, блядь. Спасибо. А, сразу смотрим, куда нам идти. Куда нам лучше не идти. Куда нам лучше пока что не идти, осмотреть все здесь, взять, что можно взять. Так, на второй этаж, если что, куда-нибудь отбегайте, мне кажется, вон еще дверь. и Все хорошо проверяем. Ну, я надеюсь, ее не будет здесь, потому что если она будет, то мне пиздарики, потому что у меня нет талисмана. Я от нее не размансую просто так. Так, это у нас Мы там по балкам что либо будем ходить? Здесь у нас по-прежнему только батареечки. У нас по кафу. Ладно. Да, ну... Ой, нет! Так еще и мертв! А -а -а, обидно. Сейчас сбежать все это. Блять, я только проверить хотел, задрыснет он туда или нет. Так, Бутарез вот был на И я на первом этаже. Охуенно. А, Забили. -за -за -за Мы ничего не видели. Чу, блять, дурной застрял-то я уж испугался скрипт не скрипт сработал блин это просадка конечно меня бесит я думаю можем побегать без фонарика все знакомо нам Блин, сейчас это ползти вот это вот сто лет. Давай, камон. Ладно, не будем батарейки трачить туда. Мы пока не пойдем, дырку мы не идем. знаю, что на этом моменте можно сделать. Можно будет ее ускорить. Не целый день, конечно, полденечка, да. Было дело. Так, все Серьезно, без шуток. Я пока не хочу туда идти. Ни туда, ни туда. Я думаю наверх нам надо сходить. Первым делом. Вообще черта не видно. Ладно, погнали наверх, ребятушки. Ага, а еще я пальцы порезал. Как можно? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? на картонах как инвалид да, об этом я и говорил ну и вот еще возможно но нет об этом я и говорил, что нужно как-нибудь насытить этот процесс прохождения это это тоже могу так. Да. Я догадывался, что здесь татуэтка. Уиджи. А, 4 из 5. О, йоу. Нам ч, одну осталось? И потом мы можем... Как нам, блядь, теперь спускаться? Слышите, нет? Фу, нет. Не, блядь, сейчас мы не сможем вернуться обратно. Тем же путем нас где-нибудь наебнут. Может здесь спрыгнуть? Нет. Блять Я говорю, ну, мы не сможем вернуться с тем самым, потому что мы пришли, и мы Раз, наоборот, показала, что она здесь. Сейчас она должна отбереться до как, не, что сейчас мы будем делать? Если мы, мы уже по сценарию. Может не умем? Да? Не, мы будем сочинять, если сценарию. То же не можем, если здесь да, уже, что не Я уже начинаю с на скалы, потому что мы не сможем вернуться с еще намного хуже. Потому что... Нахрена это делать? Ночишь Давай уже. Надо, не можешь менять батарейку. Давайте, конечно, и мы это сделали. Прозрали. И мы потратили, просрали на это две батарейки. Давайте исполнять запас. Так, пойдем туда или туда? Ники бенеки лива и ники не бац. Ну я так хотел почему-то туда сначала. Может здесь закрыто или какая-нибудь бака? дверь закрыта, знак змеи не. да, не было еще такой фигни. Да, мы попадем, мне интересно. А, -а, -а, а, я понял, я понял, я понял, я понял. Мы с обратной стороны пришли, там где эта дверь была зак закрыта. Да -да, да, да, да, да, да, да. Это очень очень очень хорошо Бежим блять просто волосы назад Ну у меня и так волосы назад В этот Заебучим сейвом Потому что пиздец будет если я не посейвлюсь конечно Блять я не помню куда мне бежать Ху -ху -ху. А нет О я не нашел что-то как, я не знаю. Дистрофан какой-то. Ну чё, ребятки. Настал момент истины. Сможем мы найти эту санную книжку. Или нет? Блин. Если я, короче, не найду сейчас в этой серии эту книжку пожалуйста напишите в комментариях кто знает где она находится буду вам очень признательна вот она должна быть здесь Нижняя полка застряла вам нужна подходящая книга найдите книгу, да я в курсе что мне нужно ее найти я уже подходил сюда А, блять, ну да, я же уже пытался Кто его знает, короче. Ладно, я думаю, надо на этом заканчивать. Только сначала нам нужно посейвиться. Сука, не с той стороны блять. Не зря они говорили, типа, закрывайте двери, кстати, у меня двери на кухне не закрыта. Ну ладно, я вроде вышел из того возраста, чтобы бояться всяких ебак. В темноте. Хотел посидеть... Подготовиться перед тем, как скажу речь. А тут она взяла и застала меня врасплох. Спасибо за просмотр. Лайки, подписочка, не забывайте про колокольчик, чтобы вы знали о моих новых видео. Всем пока-пока-пока.